Высота 58 58,5 см. Масса заряженного огнетушителя 12 кг 400 г. Продолжительность подачи заряда 10 секунд, расчет по площади до 45 метров квадратных, Срок эксплуатации огнетушителя 10 лет. Огнетушители ежегодно должны проходить лицензированную проверку и через каждые 2 года перезаряжаться.